С полностью кристаллической структурой выпускают, например, конфеты «Старт». Частично кристаллической – конфеты «Коровка» с отливкой в крахмальные формы. С аморфной структурой – конфеты «Золотой теленок» и «Коровка» с формованием методом прокатки и резания.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 Способы формования конфетной массы в рецептуру помадного сиропа вводят различное количество патоки. В расходных баках 1 находится сахарный раствор, патока, сгущенное молоко и фруктовое пюре. Плунжерными насосами 2 составные части рецептурной смеси загружаются в секционный смеситель 3, непрерывного действия в нем полученный сахаропаточный сироп с содержанием сухих веществ 80-82% собирают в последней секции аппарата и направляют на уваривание сахарную кашицу с содержанием сухих веществ 84-85% и температурой 60-65 градусов Цельсия с кальчатым насосом 4 Нагнетают в змеевики, в варочной колонки. 5, где рецептурная смесь уваривается до концентрации 88-90%. Затем сироп поступает в помадосбивальную машину 6, в которой он охлаждается и кристаллизуется, превращаясь в помаду. Высококонцентрированный уваренный сироп при высокой температуре является ненасыщенным раствором. При снижении температуры становится насыщенным. При дальнейшем понижении температуры может стать пересы... перенасыщенным. Кристаллизация сахароза возможна лишь из перенасыщенного раствора. В пересыщенном растворе центры кристаллизации возникают не сразу, а по истечении определенного времени. Перед началом сбивания в водяную рубашку машины на 3-5 минут пропускают пар давлением 98-117 кПа. Когда машина прогреется, вводят помадный сироп, а в водяную рубашку, цилиндр и шнек холодную воду. При подаче в водяную рубашку воды температуры менее 12 градусов Цельсия на внутренней поверхности корпуса при контакте с горячим сиропом происходит интенсивный процесс кристаллизации. В результате образуются пробки из помады, которые приводят к поломке и остановке машины. При повышении температуры помады, выходящей из помада взбивальной машины, следует увеличить подачу охлаждающей воды в рубашку, цилиндр и шнек. Готовая помада с температурой 55-85 градусов Цельсия выходит в сборник 7, а затем насосом 8 перекачивается в котел 9. С мешалкой где в нее добавляются красящие и ароматизирующие вещества. В котле 9 производится темперирование и вымешивание помады. При непрерывном перемешивании в помаду добавляют возвратные отходы сорт в сорт в количестве не более 10%. Температура, приготовленная непрерывным способом и предназначенной для формования отливкой помады, должна быть на выходе из машины в следующих пределах сахарной помады 65-75 градусов Цельсия молочный сливочный и крем-брюле 65-80 градусов Цельсия фруктовый 75-85 градусов Цельсия помадная конфетная масса должна быть однородной по консистенции с содержанием влаги соответствующим указанному в рецептуре. Готовую помадную конфетную массу направляют на формование. Насосом помада подается в воронку конфето-отливочной машины 10, которая разливает помаду в формочки, образованные в формовочном материале, находящемся в лотках. Отливка проводится при температурах. Молочная помада при 110-115 градусах Цельсия, сахарная 65-80 градусах Цельсия. Сливочные и крем-брюле 65-85 градусах Цельсия. Фруктовые 75-85 градусах Цельсия. С добавлением орехов и какао продуктов 70-85 градусах Цельсия. Существует 6 основных способов формования конфетных корпусов. Отливка в крахмал, жесткие формы или сахар. Размазывание и резко, раскатывание и резко, выпрессовывание, отсадка, формование корпусов на карамельном оборудовании. Выбор способа формования зависит от формы конфет, а также от структуры и консистенции конфетных масс. Например, помадная масса, обладающая пластичностью,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 Некоторые конфетные массы с высокой вязкостью, например марципан, могут формоваться только раскатыванием и резкой. Конфетные массы с низкой вязкостью, в частности ликерные или желейные с агаром, можно формовать только отливкой в крахмал. Лотки с помадой в формочках поступают в шкаф 11, который установлен над конфетоотливочной машиной. В шкафу 11 производится выстойка корпусов. Эта стадия необходима для образования структуры с достаточной механической прочностью. Чтобы в дальнейшем корпуса можно было направлять на очистку, глазирование и завертку. Выстойка корпусов осуществляется непрерывным или периодическим способом. В представленной схеме реализован непрерывный способ. Шкаф 11 – это установка непрерывной выстойки шахтного типа. Температура в камере от 4 до 12 градусов Цельсия. Продолжительность выстойки от 40 до 60 минут, в зависимости от вида корпусов и температурного режима. В шкафу лотки обдуваются воздухом, направление движения лотков на рисунке указано стрелками. Для нормального структура образования, для каждого вида конфетной массы, должен соблюдаться необходимый температурно-временный режим выстойки. Корпуса после выстойки должны иметь структуру, соответствующую данному сорту. Корпуса из помадных и молочных масс не должны иметь на поверхности и внутри белых пятен крупных кристаллов сахара. Появляющихся при нарушении технологического режима. Латки, затвердевшими конфетами, из шкафа вновь поступают в конфетоотливочную машину. Здесь они освобождаются от конфет. Конфеты очищаются от формовочного материала. Если отливка производилась в крахмальные формы, то для более полного удаления крахмала корпуса из конфета отливочной машины или полуавтомата поступают на ленточный конвейер, где обдуваются воздухом под давлением от 147 до 343 кПа. Очищенные конфеты направляются транспортером 12 на раскладывающее устройство глазировочной машины 13. Здесь конфеты покрываются глазурью. При прохождении конфеты через холодильную камеру Глазурь застывает. Виброраспределитель 14 из 20 параллельных рядов конфет создает 10 рядов, которые ручейковыми транспортерами 15 подаются к завертывающим автоматам 16. Завернутые конфеты по поперечным транспортерам 17 поступают на транспортер 18. Наклонным транспортером 19 завернутые конфеты загружаются в бункер 20, автоматических весов 21. Короб 24 заполняется конфетами. Затем транспортер 23 подает короба к обандероливающему автомату 22, который закрывает верхние клапаны, заклеивает, обандероливает и маркирует короба. Упакованные короба передаются в экспедицию. Спасибо вам за внимание. Я прошу вас подписаться. Я пос прошу поставить колокольчик, чтобы вы не пропустили новые видео на моем канале.